У меня сложилось впечатление, что у нас главы муниципалитетов, ряда муниципалитетов, и те, кто отвечает в правительстве за это дело, упрощают себе жизнь, связанную с летним, с летним отдыхом детей. Зачем колотиться? Значит, все, рукомойник не повесили, значит, не открывается, они его специально не вешают. Я так совершенно упрощенно об этом говорю. Значит, я просто понимаю, как раньше подходили к этому делу. За каждый лагерь в районе был спрос. Была ответственность главы района и так далее. Ну так не пойдет. Я вот сегодня вслух говорю, я еще с председателем правительства буду разговаривать, с теми, кто курирует это дело. Первый заместитель здесь. Не упрощайте летний отдых. Не надо раскладушками нагонять количество людей. Эта тенденция, может быть, сложилась чуть раньше. Не полностью ваша вина, но это плохая тенденция. Вот даже, к примеру, уточняю, реплика это. Уточняю, вешал дедом, лагерь ремонтируется. Говорю, ну вы ж как к сезону? А мы к сезону не успеем, а нафиг он-то Лагерь, лесная сказка, который принимал по 200 человек в смену, значит, сомнение, что его зачем-то федеральные деньги выделили, зачем выделили республиканские деньги, зачем глава давал поручение, зачем мы включались в это дело. Где отдых? Планируйте. Говорю им. Ну, это не только, допустим, главы района, это Минобор. Городских ребят надо думать, как туда посылать. Ну, слушать, ну просто непонятно, почему так. Констатируем, констатируем. Не пойдет так. Я просто репликой поддерживаю. Не пойдет. Ну, спасибо. Еще желающие, пожалуйста, Антон. Анатолий Васильевич, вы так грозно задаете вопросы и требуете, а с кого вы долгие годы были и главой района, и председателем правительства, и самым, и сейчас председателем Урала, при трех главах уже работаете. Вы отвечаете за этот вопрос? Персонально? В том числе и я, да. Да. А что вы тут как будто Спасибо. первый раз видите? Спасибо. Ну не обо это, мне это вопрос, а раз... о детях давай. О детях. Ну вот и заботились бы, если бы вы правильно поставили бы основу тогда еще 25 лет назад. Сегодня все это катилось. бы. Вот вы помните же прекрасно, вы, когда я был главой, вы приезжали в лагерь Киченеровский, да. который буквально за полгода восстановил, реанимировал, и он был прекрасный, и до сих пор работает. С это своей, один помощи. из трех районов. Про, в этом вы правы правы. глава с главы районов надо спрашивать. А денег достаточно выделяется на питание. Единственное, главе района нужно организовать просто инфраструктуру всю. Спасибо. И так. сейчас вот, будучи председателем Хурала, ну, что вы тут реплику отпускаете? Сделайте, примите решение, обсудите это на Хурале, вызовите правительство, заслушайте и решайте этот вопрос. А что вы тут репликой обходитесь? Спасибо за пожелание.